Участники соревнований. Сейчас я вам немножко расскажу о нашей программе. Это уголок для рисования, где можно поучаствовать в конкурсе детских рисунков. Также проходит э, конкурс фотографий. Фотографируйтесь. У нас во дворце там есть хэштеги. Я выбираю спорт. Выставляйте в интернет, и мы выберем победителя. Также есть тематическая зона. И мы пригласим... Судью главного. Шарюк Галеев, Евгений Канехович. Приехали. Ну как вы знаете, у, погоды нет, у природы нет плохой погоды. Все молодцы. Сейчас после торжественного открытия у нас будет заезд. Начнем с самых маленьких юных наших участников. Категория 226 Мальчики и девочки у нас совместно. То есть будет старт общий. После их завершения начнем заезд следующих категорий. Все будем объявлять, приглашать по номерам. Если какие-то моменты технические возникают, вы сразу об этом говорите. Не держите с собой, не увозите домой, тем более. Слово предоставляется начальнику отделов из культуры, спорта и туризма Свинкину Владиславу Борисовичу. Здравствуйте, родители, уважаемые. Здравствуйте, участники. Погода сегодня действительно подкачала. Но здесь настоящие спортсмены, которых не испугают ни дождь, ни снег. Поэтому спортсменам всем желаю победы, родителям здоровья, успеха. Спасибо большое. Участники могут проходить на старты, готовиться, заряжать себя на победу. Мы ее участники. По дистанции все понятно, да? Проходите спокойно Возвращаетесь, после этого даете номера Проходите, берете ножок чай, фотографируетесь и рисуйте, разукрашивайте. Хорошо, и ждете награждение. Ура! Да, на Подречите «Ура!» ура! Ура! Краснул, пожалуйста, освободите! Зайдите В какой возраст? И готов. На старшую компанию... Парни. Прибежи, да? Может подели? Много. Хорошо. Так у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девочки, мальчики, нет? Восемь человек. По Пойдем, побежим сейчас туда. Побежим. Сейчас, девчонок, на Все, вот у нас девчонок получается Одна. один на девочку они смогут пройти у вас два или три круга два или три раза смогут пройти? значит сделаем смотрите сейчас по четыре первый забег второй номер третий, четвертый, пятый остаются здесь второй, третий, четвертый, пятый из них Два человека выходят. В следующий заезд. Я вот вот Они здесь могут. готовы, ребята. На старт, внимание! Харс. Один, два, три, четыре. Даете на путствие боевое. Пятый, третий, девятый и седьмой номер. Четыре человека. Пошире можете встать. Финальный заезд, кстати а, говоря, у, готовы? у нас. Готовы? Ребята готовы? Родители заряжу. На старт. Внимание. Марс! Пятый номер все-таки приехал Ну я понимаю, да. и Вы не будете. Дайте. Второй, три семьи. Седьмой номер, да, у вас? Да, пятый номер. И Выиграли? Или что? Какой у вас результат? Какой а? у вас результат? Результат самый лучший. Молодцы. Самый достойный. Мама на костях. Скажи ура, ребенок. Ты, я супергерой. На старт приглашается категория 336. Мальчики 10, 12, 13, 14 номер. Наконец ребята дождались. Спасибо за понимание, за ожидание. Готовы? Да. <звуки> Ну и как они соревнования? Все отлично. Очень радует, что у нас все получилось, забеги закончились. Очень было мало падений, практически совсем их не было. Ну, дождя нету, здорово. То слава богу, да, что дождей нету. Все, сладкие булочки уже кушают, дети рисуются, фотографируются. Я считаю, мы еще не завершили, сейчас начнем главную процедуру награждения. Это, это награждение. И после этого мы подведем итог. Я думаю, пока идем на твердую пятерочку. Молодцы. отлично. Ну что, у нас завершились официальные забеги категорий. У нас открыта зона для рисования. Рисуйте, маленькие совсем разукрашивают картиночки. Сейчас буквально через короткий промежуток времени мы начнем награждение. Начнем с маленькой категории. Призов у нас хватит всем. Медальки, значки это уже все есть, ну небольшие призы, сувениры. Также у нас зарегистрировалось уже на Кани Кросс дисциплину 6 человек, участников. Подходим, регистрируемся на дисциплину Кани Кросс. Приглашаем взрослых. Третье место, молодец! Второе место у нас Роман. Самый юный участник у нас. Возраст один год, девять месяцев. Занял второе место. Он награждается у нас медалькой. Раскраской и кло-мастерами. И первое место у нас верхние пышмы. Приехали участники. Это Никита Кочевков. Первое место у нас занимает. Также у него медалька. раскраска, и Молодец, поздравляю. Вот так держи. Ну, Давайте фотографируемся. Спасибо. Спасибо Никита. Ребята, молодцы! Ура! Молодцы! Поздравляю. Молодцы! Так держать! Значит, мы провели наше очередное спортивное творческое мероприятие, проходящее под лозунгом «Я выбираю спорт». Пришли ребята, родители. Мы провели забеги для горела, Наградили лучших ребят. Состоялся конкурс рисунков, рисунки вот здесь вот у нас. По ним проведем голосование, голосование проведем, лучше будем награждать. Маленькие ребята раскраски раскрашивались, чуть постарше рисовали. Также у нас состоится фотоконкурс, то есть фотографии с мероприятия выкладывайте по ним будем проводить голосование. Плюс у нас в первый раз состоялись соревнования по каникросу, то есть это бег с собачками, упряжкой, шаской. Я выбираю спорт, там я уже рассказал. И все. И главный судья соревнований, главный организатор Евгений Конистович продолжит мою пламенную речь. Сегодня, 25 а это... числа, в городе Среднеуральске состоялись у нас спортивно. Творческий. Творческий праздник под девизом Я выбираю спорт. Несмотря на погодные условия, пришло 35. Участников у нас, ребят да. Также Родители Считаю, что сегодня праздник Удался на отличном То есть э, Все получили у нас В первую очередь хорошее позитивное настроение Заряд бодрости да. Также все у нас практически Ушли с медалями, призами Утешительными призами и сегодня мы пробовали новую дисциплину каникросс. Как говорил Алексей, это собака и человек в упряжке преодолевает дистанцию короткую. Считаю, что сегодня все прошло замечательно. В сентябре мы также проведем еще одни соревнования в Ливерпуле. Приходите, участвуйте, выбирайте спорт. Все сегодня молодцы, всем огромное спасибо. В общем, я подытожу, да, Занимайтесь спортом, здоровья, всем здоровья. Спасибо.